Программа «Час» Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Наш эфир продолжает. Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В прошлый раз мы, я просил вас э, попытаться разобраться в реформах, которые предлагает президент России. Но давайте, наверное, если вы готовы, об этом и поговорим. Попробую, потому что разобраться на самом деле довольно сложно, но я какие-то свои, естественно, представления изложу. И заодно попробую с вами разобраться, что, собственно говоря, нынешний путинский режим вообще представляет и какие у него перспективы вообще в связи с, вот, с этими реформами, да и вообще в связи с тем, что происходит э, в мире. Как всегда, благодарю Полину Волкову за помощь подготовки выпуска. И э, для начала скажу... Так что, в общем и целом, прямо скажем, Путин – это во многом творение политтехнологов и его окружения. И когда было решено, что из какого-то заурядного ГБшного канцелярского работника, который там носил портфель за Собчаком и так далее, надо делать политика, то был вот выбран образ Эдакова «мачо». И, соответственно, этот образ Путин, там, пыхтя и стараясь, пытался выполнять довольно долго. Там, голым торсом играл, напоминал нам о высказывании Клайва Джеймса про культуристов, что они похожи на презервативы, наполненные орехами и так далее и тому подобное. Ну и плюс вроде бы и в политике Такий образ крутого парня он был. И, естественно, Путину это понравилось, и, естественно, то, что он так или иначе к себе привлекал внимание, учитывая, что в нулевые годы Буш был занят своими вопросами, а Обама потом, переходя в десятые, был не особенно убедительным. И, действительно, Путина была возможность вот эту свою якобы наигранную и прописанную пропагандистами крутизну, всем демонстрировать. Однако Трамп, пусть при их личных встречах его поведение Трампа я имею в виду оставляло, желает лучше, но своей политикой укрепления Америки привел к тому, что Путин оказался никому не нужен и про него в общем то забыли. То есть если посмотреть, что происходило при Обаме и за оккупацию Украины и постоянные какие-то угрозы и в адрес других стран, соединения союза и так далее, еще и к Бушу это восходит. А что сейчас? Да ничего, про него не пишут, так какой-то царек, правда с ядерным оружием, к сожалению. Даже, заметьте, казалось бы, верный товарищ Лукашенко, нет-нет, да постучит кулаком по столу, и путину -то тоже погрозит, что вот не буду с тобой водиться, раз ты никому не нужен. Естественно, в такой ситуации надо к себе внимание как-то привлекать. Плюс еще вы помните, что и в стране некоторые волнения происходили летом, о чем я вам рассказывал. Ну и вот действительно последовали эти реформы, в которых никто не может разобраться. И внимание, тем не менее, на опять к Путину вот что-то он задумал, что-то высматривают, не то он собирается уходить. Не то ему там плохо, он заболел, я такие видел, и уже точно подыскивать себя преемником, не дожидаясь 2024 года, ну и так далее. Я думаю, что тут играет, конечно, роль то, что в ближайшие месяцы про Путина забудут вообще, потому что всех будет интересовать только выборы в Соединенных Штатах. И он эту ситуацию пытается, естественно, развернуть в свою пользу, чтобы оставаться в центре внимания. Если вкратце смотреть на эти основные направления э, реформ, то там э, привычный популизм, э, повышение оплаты труда минимального, там э, вывод России сферы международного права, ну не то чтобы совсем вывод, но приоритет Конституции и местных законов. В принципе, это неплохо. Потому что международное право оно сейчас довольно уродливые формы принимает. Но вот в нашей стране я не уверен, что это хорошо, потому что у нас законы мало кто знает, и они становятся орудием в руках властей в любом случае. Поэтому к этому я бы отнесся с опаской. Ну и вот, конечно, то, что вызвало наибольшие споры и наибольшее количество препирательства это то что вроде бы дума парламент российский немного получает расширение своих полномочий утверждение кандидатуры премьер-министра при этом такое что вроде даже президент не может оспорить его консультации при назначении например прокуроров все что с этим связано и плюс еще вроде бы укрепляется у нас есть госсовет но про про него никто не знает по крайней мере, он на себя внимания не обращал. А теперь, вроде бы, этот госсовет становится такой, какой-то более-менее важной силой. Отсюда возникают, и да, ну и плюс там еще, вот, я они будут пускаться со сроками, два или не два, но это всегда можно переделать, это кому это как раз никогда особые сложности для Путина и же с ним не составлял. В общем, основные два прогноза, которые у нас озвучиваются сейчас, и которые я повторю, это то, что либо Путин, скорее всего, кого-то там себе уже нашел, ну, не он и а его команда, и этот человек будет президентом, но так или иначе, находящимся между госсоветом и парламентом, который естественно будут представлять путинские люди. Пусть сам Путин уверяет, что президент только усилится. Сам же наш вождь, он либо будет изображать мудрого наставника на пенсии, что-то по принципу, да, старик Владимир нас заметил, ну и далее по, по тексту классика. Либо он этот самый совет даже и возглавит. И тут тоже он может стать его реальным правителем, что-то подобное тому, что с Назарбаевым, например, в Казахстане происходит, либо он может оставаться став, таким внешне, вроде бы не столь значительным, как сейчас, но все равно через него будут проходить так или иначе все решения. То есть, либо Путин уходит... Оставив после себя полностью заточенную под своего под себя же систему, где президент, скорее всего, если он послушный, то все хорошо, если он непослушный, то он между двух огней. Либо Путин остается реальным правителем в качестве главы этого самого госсовета как к нему не относить. Плюс происходит сейчас перетряхивание правительства, вы знаете больше всего пишут про министерство культуры что-то там про нее наш лишь не знаю правда это или photoshop меня это на самом деле абсолютно не волнует министерство культуры никому не нужно ни в какой стране даже в нашей и кто бы его не возглавил чем хуже тем лучше Пусть все только понимают, что это министерство это траты денег и распиливание этих самых денег интереснее с премьером потому что никто про него ничего не знал но вот Единственный осмысленный текст, который нашел я, он нашел его в американских, естественно, источниках, есть такой центр политики безопасности, security policy, Фрэнк Гафф его возглавляет, который его очень не любит левая, поэтому я к нему отношусь, естественно, хорошо. Он ориентирован на анализ внешних угроз Соединенных Штатов с большим упором на ислам. Ну вот и Россия, они интересуются, и Майкл Уоллер опубликовал такой обстоятельный текст, небольшой, но очень емкий, про Мишустина, то есть нового премьера, где указывает, что Мишустин с его глубокими знаниями в, компьютерных, в, ком в компьютерной области, он там работал, и с тем, что он возглавлял налоговую службу, а налоговая служба, она во многом это преемница преславного пятого управления КГБ по борьбе с, с диссидентами и же с ними. То есть, что Мишустина будет таким технологическим полицейским. И по мнению Оллера это означает, что Россия взяла курс на подобие Китая то есть, что будет жесткий контроль, и теперь, учитывая, что э, все больше и больше людей отворачиваются от телевизионной пропаганды и ищут э, что-то интересное в сетях, но новый пример со своим э, прошлым э, и с прошлым, который мы его научили в налоговых, налоговых службах, будет э, теперь ужесточать, э, если не борьбу, то контроль за тем, что происходит и в компьютерных делах. Ну и плюс, не забывайте, что вмешательство в выборы на носу, оно будет, я в этом не сомневаюсь, и не так давно люди на очередном семинаре Офис директора по разведке в Соединенных Штатах открыто сказали, что в отличие от, от демократов, что Россия ориентирована не на продвижение определенного кандидата, а именно на внесение э, беспорядков и разбродов Соединенных Штатов, в этом плане Мишустин тоже, конечно же, окажется кстати, как человек, который в компьютерах разбирается. Вот такая у нас выстраивает система в этом плане, что ждет российско-американские отношения. Мне сказать, конечно же, сложно, скорее всего, ничего хорошего не ждет. По той простой причине, что нынешнему режиму Путина улучшение отношений с Америкой невыгодно. Потому что если основные статьи расходов и все, что с ними связано, это война и пропаганда, в пропаганду даже вкладывается, наверное, больше сейчас денег, то, хоть, как я и сказал, люди уже начинают от нее отворачиваться, но все равно она играет очень важную роль. И так как антиамериканская пропаганда, она зашкаливает, и а, в нее включены очень многие люди, то отворачиваться, отказываться от нее, конечно, никто не будет э, винить во всем надо Америку. Здесь э, не забываем, что российский режим, да и советский, он нынешний российский, очень сильно завязан на единении двух сил: это спецслужбы и уголовщина, и таким образом и отношение к другим странам, оно, в общем-то, такое параноидально блатное, если хотите. То есть, с одной стороны, у нас еще со сталинской поры насаждается такая идея, что кругом враги, и когда я сегодня слышу и читаю, ну, приходится мне это делать, отечественные некоторые пропагандистские экзерсисы, и, к сожалению, то, что говорят и люди, проживающие за границей, это, знаете, в точности небольшой его поклонник, но у него много интересного, мемуары Джорджа Кеннона, где Кеннон описывает свой диалог с советским чиновником где-то там 40-х годов все одно и то же кругом враги надо помнить что все контакты с западом обязательно приводят к тому что вокруг шпионы все Не в... надо как можно от этих самых шпионов иностранных прятаться и так далее и тому подобное то есть параноидальная система кругом враги и с другой стороны такая блатной подход ко всем иностранным лидерам в том числе и к президентам соединенных штатов что это либо ну, чтобы не уж совсем в такую примитивную лексику не сваливаться, ну, человек, который слабо его можно обмануть, либо это человек, которым лучше не связываться. И заметьте, что чем более радужные и оптимистичные лозунги предвыборные звучат со стороны, например, американских кандидатов, что мы будем дружить, мы найдем общий язык. В какой-то момент все это переходит в весьма жесткую, суровую конфронтацию, потому что в таком политике российский режим автоматически видит того, кого можно обмануть. Но американцы, даже такие, как Картер, в какой-то момент все-таки начинают на это реагировать, и получается то, что получается. Если же побеждает президент, который вроде бы изначально идет как ястреб, то наоборот потом получается, что с ним отношения складываются хорошие. Естественно, его пытаются обмануть и разрядка с Никсоном, и то, что происходило, это вообще сложная отдельная история в последние годы Рейгановского режима, это места весьма и весьма спорные, но тем не менее Никсон и Рейган были едва ли не самыми ястребинными президентами, при когда приходили к власти, при них однако же отношения были самые лучшие. Напротив, Картер, сами помните, лишний раз его лучше даже не упоминать. И сейчас и Обама хотел перезагрузку в результате, им вертели как хотели. Трамп вроде тоже эту ошибку делал, но сейчас, к счастью, вокруг Трампа адекватная республиканская консервативная команда, поэтому ну, возвращаемся к началу передачи с Путиным, обошлись что его просто загнали куда-то в угол, откуда он даже боится лишний раз высунуться. По крайней мере, сейчас. И, э, повторяю, я не вижу, чтобы что-то изменилось. Поэтому, если вы ждете, что между Америкой и Россией будут хорошие отношения, э, поддерживайте президента, кандидата, который будет жестко относиться к нынешнему режиму. Уверяю вас, с ним э, власть наша пойдет на контакт в любом случае. Да, и ну, под, будет пытаться его обмануть. Если, ну, не буду повторять, вы все это поняли. А что же касается самой нашей нынешней системы, то, знаете, я, к своему удивлению, не так давно обнаружил очень точную характеристику одного вообще итальянского автора по имени Луиджи Борзини. Если вкратце, то он пишет, что Человек, на который сейчас находится у власти уже 20 лет, первое время казалось, что он справляется с проблемами, что около него советники, оставшиеся еще от прежних властителей, и что у него все удастся. Но к концу этих 20 лет стало выясняться, что в общем и целом серьезных проблем он не решил. И что все более и более пафосные мероприятия, обилие пропаганды, они людям окончательно забили мозги. Но что все боялись от него все-таки от него отказываться, потому что вбивалось в голову, что он сделал страну сильной, он заставил всех страну уважать. И поэтому пусть лучше он остается, тем более он на всех экранах. А это было про Муссолини сказано. Книга 64 -го года. Но если вы подумали, что я говорю, понятно, про кого, то я вас, в общем-то, понимаю. Я, поверьте, мне очень, на самом деле, не люблю, когда Путина сравнивают с какими-то диктаторами прошлых лет, потому что это придает ему чрезмерную демонизацию, которую не следует допускать, и сильно упрощает все. Тем не менее, здесь описание очень точное. Если же добавить к этому, что Борзини в другом месте своей книги описывает книга, кстати, называется, Итальянцы, она вообще не имеет отношения как к Советскому Союзу, описывает то, как действует примерно авторитарный режим, а именно, что люди не знают своих законов толком, что все, что происходит, они воспринимают как подачи сверху, подачки и что их властители, правители часто предпочитают вообще быть за границей, но отвлекают людей масштабными праздниками, юбилеями, спортивными и прочими мероприятиями, тут действительно задумаешься, что практически описывается все то, что мы, живущие в Москве, наблюдаем, ну и в России, тем более наблюдаем эти самые 20 лет. А, и э, описать с каким-то одним словом нынешний режим довольно-таки сложно. Э, как ни странно, и может для кого-то это тоже прозвучит э, неприятно, но это по большому счету э, российская модель э, национал-социализма, конечно же. При этом национализм у нас больше на словах, потому что да, Вроде бы российские ценности, православие, сращивание церкви, и государства и так далее и тому подобное. С другой стороны, не забываем, что э, по сию пору большая дружба с исламскими террористами. Москва, по некоторым данным, самый крупный мусульманский город Европы, или там, не помню какой, но по некоторым самый крупный. Э, и действительно, я могу вам точно сказать, что мусульманские праздники – Ряд улиц перекрывается, в районе, где работаю я и там рядом мечеть, это я не выдумываю, это я вам точно говорю, в такие праздники, если не выпадают на лето, то старшеклассницы предпочитают на улицу не выходить, если выходить то ни в коем случае не надевать открытую одежду, и ряд группировок чувствует свою полную безнаказанность мусульманских, и многие бизнесмены, близкие к власти, они тоже относятся все той же самой мусульманской вере. И чтобы любители Путина на Западе не выдергивали какие-то его фразы, где он якобы выступает за права русских граждан, я вам только что описал, что это в Москве, повторяю. К тому же, что касается социализма, то вроде бы у нас его нет напрямую, то есть того, чтобы полная контроль государства за экономикой. Но у нас есть то, что предлагали национал-социалисты 30-40-х годов, а именно контроль за частным бизнесом. То есть, если с властью дружишь, то молодец, если не дружишь, не обессудь. И когда идет контроль власти за частной собственностью, то это в принципе та же самая модель социализма который мы наблюдаем в российской федерации если говорить о либерализме то меня очень забавляют люди которые с обеих сторон как сторонники путина как и так и его противники говорят о том что он враг либерализма и то -то, и так далее и тому подобное потому что я опять вынужден здесь провести аналогию с 30 -ми, 40 -ми, как фашизм и коммунизм были примерно ну, двумя сторонами одной медали, что называется, то и нынешний европейский, да и американский либерализм, и вот этот самый путинизм, российский национал-социализм, как он его называется, это тоже стороны одной медали. Да, сегодня они могут рождать, завтра они могут мириться. Вчера Путин писал для New York Times, сегодня совсем наоборот, его там люди ненавидят. И смысл в том, что как тоталитаризм, будь то фашистский, будь то коммунистический, подразумевал полный контроль государства за всеми областями жизни, так и либерализм западный и то, что мы наблюдаем в Российской Федерации, это элитарные группы людей, которые контролируют так или иначе жизнь граждан и ни в коем случае не исходят из их желаний, а навязывают то, что выгодно им. В случае с европейским либерализмом это какие-то там меньшинства, клима, изменение климата и так далее. В нашем случае это может не столь что-то идеологическое, это интересы властей. Потому что у нас э, э, демократия, есть ее внешние черты, но как таковой ее нет. Потому что все решения принимаются не снизу, а сверху по-прежнему. И они выносятся не на обсуждение, а на одобрение. Есть такой красивый термин – «плебисцитарная диктатура». Это именно то, вот что мы, собственно говоря, сейчас в Российской Федерации и имеем. Вот в Европе на самом деле нечто подобное. Поэтому и там, и там люди этим крайне недовольны. Но как с этим разобраться в нашей стране? Проблема в том, что, как я сказал, с демократией у нас не заладилось, хотя заладилось с какими-то внешними ее элементами. С многопартийной системой тоже. Потому что партий у нас якобы много, на самом деле одна это КПСС, называется, только название сменило. А вот внутри этой КПСС три крыла. Есть идеологические, коммунисты старые, есть либеральные многочисленные мелкие партии, вроде ориентированные на Запад, но на самом деле на тот же самый либерализм, который, как я уже сказал, мало чем отличается от того, что мы имеем сейчас. И есть вот этот вот монолит «Единая Россия», который идеологии вообще никакой не подчинен а он просто подпирает власть, как такой столб основной. И в этом смысле люди, у нас, к сожалению, да, коммунизм так постепенно набирает обороты, но это во всем мире, но все же люди совсем за коммунистов не особенно хотят голосовать, за либералов по большому счету тоже, и предпочитают действительно на вот этот самый столб, который ничего из себя не представляет, только подпирает Путина за единую Россию. Как с этим разобраться, сказать сложно, потому что я, например, считаю, что создавать какую-то еще партию не очень получится. Скорее всего, она сразу же будет контролироваться Кремлем. Мне, например, казалось, что такой есть ведущий, очень популярный в интернете, именно как Дудь, Юрий Дуть, что из него мог получиться хороший лидер, действительно оппозиционный. Но сейчас пошли слухи, что делают партию из Кремля, опять же, где он будет как раз ее, этим, этой партией, лицом. То есть, понятно, что она будет контролироваться оттуда же. Возможно, это пиар, чтобы его очернить и так далее, но я бы не удивился, что это так происходит. Однако, возможность ситуацию изменить, она есть. Здесь мне вспоминается старая теория еще из кинокритики, был такой Мэнни Фарбер, кстати, левых взглядов кинокритик, он предложил теорию в свое время в кино термитов и белых слонов. Если вкратце, белые слоны – это режиссеры, которых дают призы, которых хвалят, они часто собирают полные залы, однако, получив очередную побрякушку и набив карманы, они уходят снимать следующие фильмы, про них забывают. И, по большому счету, они роли никакой не играют в кино. А термиты – это режиссеры в основном жанровые, Которые иногда пользуются успехом, иногда не пользуются, но тем не менее, вот своими фильмами они как бы изнутри, как термиты, перестраивают э, кинематограф. Вроде бы на них, хотя на них вроде бы мало кто внимание обращает, но они гораздо важнее. В политике это работает немного по-другому, потому что белые слоны, то есть э, публичные политики, они все же играют роль и на них внимание обращают, но термиты очень важны. И вам в Америке это известно очень хорошо, потому что э, консерваторы выступили в роли термитов и перестроили республиканскую партию в свое время. Э, и левые разнообразные радикалы на ваших глазах перестраивают партию демократическую. Э, нечто подобное можно и у нас сделать, по моему убеждению. И если люди э, действительно со смысленными консервативными взглядами э, будут э, деформировать изнутри единую Россию тех же либералов или даже коммунистов, это будут очень смелые люди, которые смогут сделать коммунистов антикоммунистами, но это возможно, что интересно, то честь им и хвала. Повторяю, такое возможно, и как только людям удастся объяснить, что нынешние партии, они элитарные, они интересы россиян по большому счету не представляют, а либо заидеологизированы, либо слишком ориентированы на западный либерализм, либо как я уже сказал, на ту группу, которая находится у власти, и к людям относится с презрением, как только удастся это сделать, у нас какие-то подвижки произойдут. А нужно ли это делать, вопрос другой и сложный. Потому что многие считают, что демократия и м, такой западный вариант в России обречен на провал, анархию и так далее. А, возможно, опасность есть, но есть опасность и другая. Если нынешняя уже закостеневшая система сохранится еще какое-то время, то все это может рухнуть очень, с огромным треском и соглушительно. А мне больше не хотелось в стране каких-то потрясений и кровопролитий. Однако Луиджи Борзини, который сегодня у нас такой герой получился и вдохновитель, он свою главу про Муссолини заканчивает словами, что в конце концов люди поняли, что Муссолини их обманывает, и стали обманывать его. И это закончилось тем, что позволили ему втянуть страну в катастрофу, ну, вы понимаете, о чем я говорю. И потом смотрели на то, как Италия оказалась уничтожена, ну, восстановилась, но тем не менее, и была подвержена всему тому, что происходило во время войны, а что сделали с мусорением, вы все помните. Мне бы такого не хотелось в России, поэтому систему нынешнюю менять нужно. Когда это произойдет, и кто это сделает, я не знаю. Но, повторяю, я такие силы вижу. И надеюсь, что это все-таки произойдет в ближайшем будущем. А реформы Путина, о которых мы начинали говорить, они эту систему только укрепляют и, повторяю, служат только для привлечения внимания к нашему вождю. Здесь я умолкну, тем более, наверное, уже пора на рекламу уходить. Да, вот только как бы все сводится к одному вопросу, судя по комментариям в YouTube. Одни говорят, что Путин уйдет в 2024 году, другие говорят, что он не уйдет никогда. Ну, с учетом вот этих предполагаемых реформ. Как вы думаете, уйдет в 24? Я думаю, что уйдет в 24-м, как президент, скорее всего, он уйдет. И может даже раньше. Может, даже повторится ельцинский момент. Ну, а, но вот то, что из власти он не уйдет, это, по-моему, однозначно. Вот на этом, мы, на этом мы остановимся, сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы или есть вопросы по предыдущей теме, пожалуйста. Ну, а хотелось бы услышать ваш комментарий по поводу «Довоза», по поводу этого сборища «Большого». Да, совершенно верно. В Давосе у нас э, вроде бы экономический форум, но в этом году он э, вообще-то превратился в какое-то э, посмешище. Э, как знаете, я его небольшой тоже поклонник, раз уж у нас сегодня получается с таким российским уклоном, но э, Хасбулатов, может помнить, был такой у нас политик. У него была странная манера говорить, он, например, как-то раз сказал, что надо сделать все, чтобы наш какой-то там съезд или еще что-то не превратился в посмешище. Потом он так подумал, отдавал позорище. Так вот, в Давосе получилось как раз и посмешище, и позорище. С одной стороны, был, была возможность из этого Давоса сделать что-то разумное, потому что там присутствовали люди адекватные. Но вы о них бы ничего не узнали. Например, те, кто из вас, полагаю, что мало кто это делал, и правильно, но если вы хоть какие-то заголовки отслеживали, то я уверен на 100%, даже не на 90%, а на 100%, что в этих заголовках ничего не видели о выступлении массив Алинижат, про которую я вам рассказывал в прошлый раз. Алинижат — это, повторяю, диссидентка, бежавшая из Ирана, которая сейчас один из основных контактов западного мира с иранской оппозицией, людьми, которые хотят избавиться от исламистского режима. И Алинижат пыталась про это в Давосе и рассказать, что не надо пытаться спасти режим Айатолла, нужно помогать людям, которые любят Запад, которые жаждут избавиться от исламской диктатуры, и кому было дело до да, иранцев и до да, Алинижат, вы догадались, только сумасшедшим вроде меня, потому что, ну, подумаешь, какие-то иранцы, которые вот портят, испортили, понимаете ли, картину, надо было рассказывать всем, что замечательная сделка Обамы там спасала положение, а теперь вот выясняется, что якобы эти абстрактные, умеренные и так далее подавляют восстание обычных граждан, расправляются с диссидентами. Ну зачем портить себе настроение? Поэтому они Жад дружно проигнорировали и женщину, которая, повторяю, диссидентка, которая сбежала из Ирана и определенно испытывала проблемы, в том числе и с безопасностью, она никого не заботила. Зато кто был героиней, да, пухленькая, страшненькая, тупенькая девочка из Швеции, которая прогуливает школу, не знаю, там видит углекислый газ и риск ее жизни. Даже не то, что нулю близок, а, наверное, какую-то, ну, математики меня поправят, но, тем не менее, какую-то отрицательную величину представляет. Однако, типичная видимость того, приоритет из того самого эстаблишмента либерального, о котором я говорил, о ищите сами. Грета с какими-то своими идиотскими планами спасения мира, она у нас на первом плане. Что еще хуже, какие-то выжившие из ума стариканы, я, поверьте мне, с уважением отношусь к людям в возрасте, я сам таким же, можно сказать, уже являюсь, но Гор и принц Чарльз, они выглядели с какими-то, извините меня, педофилами. В случае с принцем Чарльзом это вдвойне. Актуально, потому что его брат, принц Эндрю, который, как вы помните, сейчас в этом самом педофильском скандале ты и замешан. И его дружба с Эпстайном тоже всем известна. Ну вот, тем не менее, принц Чарльз, у которого, повторяю, братец по уши в скандале, сынок женился на какой-то психопатке, пусть и американке. И теперь на пару они там истерят, что их преследуют расисты и что они не пойдут в Америку так, как там злой Трамп. А вот Чарльз вместо того, чтобы заниматься семьей и хоть немного помогать единственному, по адекватному человеку, несмотря к вопросу о возрасте, почти 100-летний возраст, я имею в виду Елизавета, она, по-моему, там самая здоровая. Но вот, тем не менее, принц Чарльз приехал там восхищаться Гретой и Тунберг и заодно нести какую-то вообще лютую хинию. Про то, что вот это самое глобальное потепление, эти самые, и изменение климата, это самая страшная угроза, которая когда-либо стояла перед человечеством. Это, повторяю, говорит человек, чья мать помнит Вторую мировую. И чья страна в какой-то момент в одиночку противостояла Гитлеру. Но оказывается, это все фигня. И вот какие-то абстрактные понятия с климатом, и так далее, вот что важно, -то. ну и, конечно же, и гор подоспел про горы. Я тут, кстати, совсем недавно узнал интересную вещь: что когда великая женщина Маргарет Тэтчер сделала одну из ошибок в своей карьеры, а именно стала проявлять интерес к проблемам как раз изменения климата, и вокруг нее сразу сколотилась такая группа мутных советников, то в 88 году эти самые советники уже, оказывается, писали друг другу, что есть в Америке вот такой сенатор Гор, который, если сделать ставку на его интерес к окружающей среде, то вот он будет нашим как раз человеком и поможет нам проталкивать вот все эти наши идеи. Которые потом сама Титчер, кстати, назвала социализмом. И потом она от этого полностью отказалась, от своих заблуждений, и написала, что борьба с этими изменениями климата – это и есть насаждение социализма другим путем. Но вот, к сожалению, видите, она помогла тому, что гору у нас опять откуда-то выполз, то же самое стал клясться в любви к Грети Тунберг, что звучало, повторяю, отвратительно, и тоже какие-то проводил там дикие аналогии со Второй мировой войной, что-то с Дюнкерком и так далее и тому подобное. Ну, наверное, фильм накануне посмотрел. И вот вся эта публика, которая, повторяю, отворачивается от событий на Ближнем Востоке, от диссидентов в Иране, и от реального положения вещей нам плавят мозги рассказами о глобальном потеплении, об экологии и так далее. Чарльз потом еще поехал, правда, в Иерусалим, но тоже это подавалось как то, что... но ну, это уже не его, конечно, вина, а идиотов из Министерства иностранных дел в Великобритании, которых там много и которые, по словам людей, работающих внутри, сами-то знают реальное положение вещей, и говорят, что Иерусалим столица Израиля, и что Иудеи Самарии тоже часть Израиля, но нет, поездка Чарльза там анонсировалась как визит на оккупированные территории. Оставим это на их совести, как говорится. А, так вот, кто же во всем этом безобразии представлял все-таки здравый смысл, помимо ленежат про которую я говорил? А, ну, представляли его, опять же, Трамп, куда же без него Мнучин, который, как вы помните, сказал, что когда Грета Тунберг получит хоть какое-то экономическое образование, тогда мы ее будем слушать. И неожиданно, вдали от Давоса, но очень важный этот момент, бывший австралийский пример, то нет, почему важный, я сейчас к этому еще вернусь. Но что касается Трампа, то с одной стороны его выступление, оно было таким достаточно рекламным с другой стороны, почему нет, если учесть что то, что он говорил, в общем-то все было правдой и в успех экономики, и о том, что политика сокращения налогов, сокращения регулирования, она ведет только к укреплению страны, к рабочим местам и так далее и тому подобное. Но все, вот, естественно, цеплялись к тому, что, по крайней мере, те, что я видел отзывы левой прессы, не к тому, что он что-то там неправильно сказал, а к тому, что вот он никак не надо, не отреагировал как надо. На проблемы климата, глобального потепления и так далее и тому подобное. На этом фоне, конечно же, вне зависимости от того, насколько хороша была речь Трампа, повторяю, не самая лучшая, но на, на, фоне, на фоне того, что было в Давосе, речь -то классная, то он, конечно, молодец. И в этой связи очень важно здесь нам с вами еще раз посмотреть в сторону Австралии. В Австралии сейчас вообще-то происходит попытка переворота, кстати говоря. Понимаю, что звучит очень пафосно, но так оно и есть. Дело в том, что, глядя на то, что делают демократы в Америке, все-таки в Америке страна, которая моду определяет, левые по всему миру пытаются привести такие мини-перевороты против своих врагов. Но то, что происходит у вас, вы знаете. То, что происходит в Израиле, знают наши израильские слушатели. В Британии была попытка против демократического решения людей избавиться от Брексита, обломилась. В Бразилии вот там уже вход пошел как раз этот экологический истеблишмент своей мощью, была попытка уничтожить президента Болсонару из пожаров на Амазонке. Но Болсонару человек жесткий, он послал всех, куда подачу и правильно сделал. А вот в Австралии там сейчас ситуация действительно напряженная, потому что премьер Скотт Моррисон, который, я вам уже не раз рассказывал, повторю еще раз, совершил страшное преступление, а именно выиграл у Лейбористов, когда все, абсолютно весь эстеблишмент, вся пресса была уверена и всячески рекламировала победу Лейбористов, что все, они приходят и привносят в жизнь тот самый зеленый курс. Будь он не ладен, новый зеленый, который мы все с вами знаем по американскому примеру. Вот э, пришел э, Скотт Моррисон э, и показал всем, что а э, австралийцам не нужен этот самый зеленый курс, а, б э, рабочие Австралии они больше не голосуют за либеристов, они голосуют за либералов, ну в, Амер... в Австралии, опять повторяю, это консерваторы. Что в такой ситуации делают лейбористы, поддерживающие их мощный истеблишмент? Они переосмысливают свою политику, они пытаются ее адаптировать под нужды граждан своей страны? Нет. Они пытаются избавиться от избранной власти. Тем более, повторяю, они видят, что в Америке это, к сожалению, срабатывает. И атаки на избранного президента они идут еще как. Тем более, что предыдущие попытки со стороны уже, заметьте, американского президента Обамы свалить предыдущего, как раз Эбботом, к которому мы еще вернемся, они были. И, Эббот, и Обама приезжал в Австралию где-то там читать лекции и грозить пальцем, не встречаясь с Эбботом. говоря, что вот Эббот плохой и ничего не делает для борьбы с тем же изменением климата. И вот сейчас... По всей Австралии, повторяю, идут какие-то протесты, э -э, истерия взвинчивается, рассказывается о том, что это беспрецедентные таких поджога пожаров. Кстати, хорошая оговорка, я сейчас ее проясню. Таких пожаров никогда не было, все умрут, э -э, все сгорим, все будет плохо. И во всем виноваты, естественно, консерваторы, потому что они вот не проводят политику зеленого нового курса, не борются с этим самым изменением климата, и поэтому от них надо избавляться. И, к сожалению, Скотт Моррисон пока не очень-то от отбивается. Мой любимый канал австралийский Sky News бьется за него. Там очень сильные ведущие, во многом ничуть не уступающие, а... Не трудно это говорить, но это правда, некоторые даже превосходят американцев с Fox News, они пытаются объяснить, представляют факты, что нет, подобные пожары были, что ничего беспрецедентного не произошло, что в ряде случаев пожары были вызваны поджогами, зачастую эти поджоги совершали сами зеленые, чтобы привлечь внимание и так далее и тому подобное. Вы поняли, но честно, я об этом и говорил раньше, но пресса это мировая, она истерит, и американские газеты, либеральные европейские, сейчас все нацелены на то, чтобы Скотта Моррисона и его правительство уничтожить. В этом плане очень важным было то, что пока в Австралии вот происходит то, что я вам писал, а в 8 происходило то, что я писал немного раньше, американские консерваторы показали свою солидарность с консерваторами австралийскими пригласили Тони Эбботта. Эбботт один из лучших премьеров, один из самых консервативных премьеров Австралии вообще, нам, ну, мой один из трех лучших. У него очень сильная команда была, но во многом из-за этого его внутрипартийными тоже, там, внутрипартийные проблемы тоже серьезные. Они его все-таки сместили. И Эбботт такой сейчас символ консерватизма во многом. Так вот, он приехал в Америку, в отличие от Обамы, кстати, не критиковать президента, а наоборот подчеркнуть, что сейчас в нынешних условиях всему миру важна сильная Америка, и важно, чтобы в Америке была поддержка президента, которую он Эбботт, вы не видит. И вы сами понимаете, почему и откуда эти проблемы исходят. И вот много чего хорошего сказал, я вам советую эту его речь найти. Более того, он озвучил мысли многих консерваторов, которые с опаской, на самом деле, относились к Трампу в 2016 году, но которые сейчас полагают, что надо его обязательно оставлять на будущее, потому что другого человека, который мог бы Америку усилить и сделать Америку силой действительно достойной и способной противостоять Китаю и России, но больше Эббот на Китае акцентировал внимание, потому что у них с Китаем там свои проблемы, Китай ближе, но и российскую проблему он тоже помянул. И по словам Эббота, мир, который будет подчинен Китаю, это действительно ужас, и я с ним согласен. Дело даже не только в вирусе пресловутом. И что страна, которая может противостоять, это только Америка. Но Америка с сильным руководством, которое может предоставить, соответственно, только президент Трамп. И, кстати, хорошую еще немного эту сторонку, но я тоже это замечу, что Эбботт еще очень важную деталь отметил, что как Трамп ведет международную политику очень разумно. Например, с Ираном он делает все, чтобы это был конфликт, но конфликт, естественно, в рамках цивилизации, так скажем, с Ираном, но не война в Иране. Это действительно важно, немногие на это обращают внимание, и спасибо Эбботу, что он за это президента похвалил и этот момент выделил. Вообще я замечу, что прошлая недели и начало нынешние мы выходим с вами, в общем-то, в день достаточно трагический. Вы сами понимаете, это день памяти жертв Холокоста. И что в этой связи, наверное, стоит заметить, что действительно люди, которые озабочены памятью Холокосте, которые действительно борются с антисемитизмом, которые стараются противостоять ему во всех его видах, будь то борьба с Израилем, будь то преследование обычных людей, евреев в своих странах. На сегодняшний день это, конечно же, правые. будь то мои любимые североирландцы, североирландские правы, британские правы, тот самый Болсонаро, который пишет о том в своем твиттере, что антисемитизм все чаще и чаще маскируется под так называемый антисионизм, Но, в принципе, это, конечно же, одно и то же. Австралийцы, которые на Sky News, которые я назвал, делают передачи об опасности антисемитизма. И партии небольшие. Ну, я, конечно же, напомню своих любимых датских новых правах. Пернила вермонт выдала масштабный текст и у себя в стране и в соцсетях о том, что борьба с антисемитизмом означает полную поддержку Израиля во всех видах. То есть, к чему я вдруг так перескочила Ну, во-первых, да, чтобы напомнить вам, хотя вы без меня, конечно же, это знаете, о сегодняшней трагической дате. И о важности ее, что мы все должны это помнить, конечно же. Но еще и о том, что левые, увы, эту дату задвигают. Для них, я допускаю, что они где-то они пишут, но для них на сегодняшний день, конечно же, важнее. Какие-то абстрактные все те же самые и никому не нужные вещи, связанные с климатом, с изменением климата, с помощью э, беженцам, которые зачастую не беженцы, э, с эксплуатацией меньшинств и так далее и тому подобное. И продолжая тему своей прошлой передачи, если вот эта публика получит э, снова возможность э, избавляться, от демократически принятых решений, от демократически избранных президентов, премьеров партий, то, увы, этот день, он получается, нами помнится зря. Потому что я не хочу вам сказать, что... Как только помешанные на зеленых проблемах и же с ними левые придут к власти, они сразу же возобновят все, что мы связываем с этой трагической датой, с этим трагическим днем. Но у них это в крови. И сегодня они, получают чувствуя свою безнаказанность, устраняя избранных президентов, избранных премьеров, завтра они будут избавляться от людей, которые этих премьеров и президентов избирают, а послезавтра они, естественно, вспомнят, кто во всем виноват. А вы знаете, кто у вот таких людей во всем виноват, какая национальность. Простите, что я опять заканчиваю свой сегмент свой на столь мрачной ноте. Но, я думаю, в сегодняшний день мне стоило это сделать. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Спасибо огромное, Иван. К сожалению, времени больше не осталось. Еще раз спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.